У нас есть три объема информации с которыми мы постоянно работаем нарисуйте пожалуйста круг это 360 градусов и вот такая маленькая маленькая долечка буквально знаете там пара минут эта информация из области я знаю что я знаю я знаю что я знаю я знаю что я знаю сколько вас человек я знаю, что я знаю, что я сегодня расскажу. Я знаю, что я знаю, по какому адресу я нахожусь. И этой информации из нашей жизни, ее очень мало. Есть чуть больше долечка. Я знаю, что я не знаю. Что я не знаю. Этого уже больше. А, и чем больше вы учитесь, учитесь, чем больше вы развиваетесь, как было сказано кем-то из философов, мне тоже кажется, что Сократ, но ну, сейчас все смешалось в доме Облонских, ковид нам помогает. А, чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Каждый раз, когда вы соприкасаетесь с какой-то новой темой, и вы понимаете, как, ну, сколько там еще смежного всего, вы понимаете, как много вы всего не знаете. Поэтому это прямо вот в разы больше, чем первая история. Я знаю, что я не знаю. И все остальное, вот эта вот вся вот огромная часть, эта информация «я не знаю». Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Есть а, легенда или не легенда, но хотя многие из нас сталкиваются с этим в действительности, когда а, что типа индейцы первые, когда приплыли корабли, да, -да, -да. да, и индейцы на них смотрели, они их не видели. У них не было а, специальных ячеек, чтобы обрабатывать эту информацию. И только самый мудрый шаман, скорее всего, он был чем-то обкурен, он был очень странный, он стоял на берегу и смотрел на волны. И он понимал, что волны как-то иначе подходят к берегу и как-то иначе разбег, ну, разбиваются. То есть волнорез такой появился. И он думал, почему волны так странно разбиваются. Кто видит вот эти картинки, вот такие вот, ну, которые надо смотреть, там 3D, да? Аптическая. Ну, я, мне это не удается. Я знаю, что они там есть, но я не могу их увидеть. Я уж как только глаза не закатывал, ни в какую. Но ну, я подозреваю... как ну, Мне примерно объяснили, что там можно увидеть. И вот он стоял, значит, тоже, видимо, закатывал глаза. И в какой-то момент он расширился до того, чтобы... Ну, я думаю, он курил. Сильно что-то курил такое психотропное. Потому что он расширился, он увидел эти корабли. И когда он увидел эти корабли, он начал призывать своих одноплеменников и говорить, вот тут корабль, он вот так. И только... Ну, говорить, он им не давал. И только после этого они начинали видеть, когда у них сформировалась коробочка. Давайте из действительности. Это миф. Давайте из действительности. Еще не так давно, знаете, времена э, производственной эры Советского Союза. Тема аур. Помните? Ну, то есть у людей есть аура. Вообще мы первое, когда с этим соприкоснулись, так или иначе, это когда один чувак, который после этого написал, кстати, книгу «Звенящие кедры России», э, придумал кусочки пленки, на которые нажимаешь рукой, и у тебя там разного цвета. Она, помните, такая это была такая 90-го 90 года развлекуха, это был кусочек пленки, я не помню, проявленный или не проявленный, короче, какой-то сырой -то пленки фотографической, и ты на него нажимаешь, ты не помнишь, что ли? Короче, нажимаешь, у тебя там отпечаток либо синий, либо желтый, либо красный. Отпечаток э, цвет давал в зависимости от вашего температуры тела. Температура тела так или иначе связана, если не с болезнью, то с вашим настроением. Ну, то есть, когда вы в гневе, вы нагреваетесь. Когда вы в ужасе, вы охлаждаетесь. И, соответственно, там была такая шкала смешная. Ну, типа, что ну, колечко да, тоже было. И пленка вот эта была. Но, вот смотрите, в тот момент ауры. Как вы думаете, ауры у людей были к тому моменту? Были, они всегда рождены с этой историей. И в тот момент очень ограниченное количество, непонятно что курящих людей видели эти ауры. Но они скрывались, они были там, ну, их жгли какое-то время раньше, сильно раньше их жгли, поэтому они скрывались. Большая часть из нас даже не знала, что она не знает. Сейчас ауры видят уже многие. Ну, прям многие. И как минимум они чувствуют такой, знаете, нимп Ну, если не ару, то хотя бы нимп мы видим, да? Итак, я не знаю, что я не знаю. Это история, которую мы не можем обработать, если мы не употребляем что-то запрещенное. Оно, может, потому и запрещено, да, чтобы мы не обрабатывали эту историю. Ну, потому что сейчас, знаете, валит информация о том, что у нас утащили 200 лет. Ну, то есть вот мы жили-жили, потом 200 лет такие... Вышло и дальше продолжаем жить. Вот это из истории я не знаю, что я не знаю. Поэтому вы в нано-версии увидите, когда вы смотрите на человека, с которым вы общаетесь, как он общается, как он реагирует, как он себя ведет. Он вовремя, он не вовремя. Он э, отдающий, он паразитирующий. Вы видите только себя. Ничего другого вы не можете увидеть. И вы видите даже в себе то, что вы можете в себе увидеть. Потому что на сегодняшний день что-то вы себе позволяете про себя увидеть, а что-то нет. И у нас был недавно вебинар про легко и быстро. Кто-нибудь слушал? Можно ли... А, какой вебинар? Это был эфир на радио в эту субботу. А, можно ли легко и быстро достичь успеха? Можно ли легко и быстро достичь успеха? И ну, диджей договаривал без, уголовно, ну, как без уголовного наказания. Что такое? Вопрос. Можно ли легко и быстро без уголовки достичь успеха? Это уже внутреннее самопроклятие. То есть мы уже точно знаем, что можно или нет. Нельзя. Нельзя. Мы уже точно знаем. Нельзя. Можно легко и быстро? Нельзя. Мы знаем заранее. Поэтому иногда мы э, с умным видом, с подковыркой, спрашиваем, без уголовочки. Можно как-то легко и быстро? Нельзя. Почему? Потому что мы себе не разрешаем. Потому что если что-то нам досталось легко и быстро, мы это как минимум не ценим. Не ценим. Мы говорим, ну что, ладно, не жалко, как бы. Ну, быстро пришли деньги что быстро ушли конечно потому что нельзя потому что где-то произошло определенное внушение это в том числе капкан что на все должно доставаться дорого и больно и только тогда это имеет ценность и мы начинаем себя на это программировать ребенок нам нужен дорого и больно отношения нам нужны дорого и больно успех нам нужен дорого и больно любой проект должен быть сложный болезненный трудный мы должны много раз упасть, а вот потом уже эти жизнь прожить не поле перейти как говорила моя бабушка человек узнать что нужно съесть пуд смотрите какие опытные товарищи пуд соли надо съесть чтобы его узнать по-другому нельзя нам кто-то когда-то сказал видимо в те 200 лет которые мы забыли и теперь мы все это растаскиваем